Всем привет! На связи с вами в этот раз канал Несобутыльник. И сегодня я открываю рубрику, в которой буду рассказывать периодически, как с экранов телевизоров и также экранов кинотеатров в советское время зомбировали людей на то, чтобы они подсаживались на табак и алкоголь. Здесь я буду вообще без всяких прям... Короче, я не буду сглаживать углы и буду вещи называть своими именами. Очень многим людям это может не понравиться, поэтому сразу скажу. Если вы такой ярый противник тех слов, которые я буду произносить, и моя точка зрения вас будет не устраивать, то вы либо валите с моего канала куда-нибудь в другое место либо пишите гневные комментарии можете называть меня по всякому по-разному я сразу говорю то что ни один комментарий никогда вообще не удалял с этого канала не буду также удалять у меня каналов несколько но вот на этом канале ни один комментарий мною удален не будет какой бы он ни был даже если вы там скатитесь на оскорбления с трехэтажными матами, тоже они будут все пропущены. Но с недавних пор YouTube стал самостоятельно чистить комментарии, и их вообще нигде не видно. То есть вы можете написать абсолютно безобидный комментарий, а он ни в творческой студии не отобразится. Вообще нигде. Так что если вы написали комментарий и его не увидели, то это не я его удалил, это YouTube его удалил. Итак, поехали. Первый фильм и первый выпуск данной рубрики еще не придумал, как называется. Фильм называется у нас "Москва слезам не верит". Я его впервые посмотрел три дня назад. Первый раз за все время. Я, конечно, знал, что такой фильм есть, видел там какие-то кусочки, прям отрывки, но никогда я его от начала и до конца, и вообще, в принципе, не смотрел. Потому что мне подобные фильмы, где там вот эта «Любовь, морковь», всякие сопли, они мне вообще не интересны. Я никогда их не воспринимал, и мне кажется, что это... такие фильмы должны быть запрещены по многим причинам. Это вообще чушь какая-то. Я, когда и маленький был, к этому также относился. И когда вырос, тоже мое отношение вообще не изменилось. Это лютая хрень, которую нужно запретить. Она вредная для психики подрастающего поколения. Итак, к фильму. Фильм снят был в 1979 году. В 1979 году, всего лишь на один год младше меня, этот фильмец. И у него уже на третьей минуте, четвертой секунде, начинается вдалбливание зрителям, что табак это хорошо, курить нужно. Вот как раз мы видим, здесь стоит чувак такой в кепочке, он встречается с какой-то тетей. И закуривает. Вот, а вот здесь вот идет главная героиня. И сразу же вопрос всегда у меня возникает, когда я смотрю фильмы. Да, еще маленькое отступление. Я когда смотрю наши сериалы, современные, либо фильмы, ну, попадаются они мне. Не то, что я целенаправленно сел и смотрю. Нет. И там начинают бухать или курить. В общем, я думал, что... Вот это вот все дело только недавно началось, прям вот это программирование. А оказывается, ничего подобного. Фильмы современные, они в подметке не годятся тем фильмам, которые снимали 30-40 лет назад, 50 лет назад, еще в, в позднем и в ран... вернее, как в раннем и в позднем СССР. Это вообще просто. Я не знаю даже, это как вот сравнивать Запорожец с Мерседесом. Вот Запорожец это нынешние фильмы. А Мерседес по зомб зомбированию, вот этими негативными установками, это вот советские фильмы. Это просто ужас. Я в шоке был, когда я мне просто подсказали идею, Олег подсказал, у которого канал... Ханыга Подзаборный, заходите, ссылка будет в описании. Вот он мне говорит, а ты знаешь, вот фильм «Весна на Заречной улице», там вот так и так. Ну вот мне попался первый этот фильм, я его посмотрел, на тот фильм тоже будет обзорчик. Но это вообще трешак, просто. Как этого люди не могли не замечать, а они были гораздо умнее, чем те люди, которые сейчас живут. Я по сравнению с ними... С теми людьми. Настолько тупорылый ты. Я такой тупой, что. вот как небо и земля, если сравнивать. Но те люди советские, они были умные. Они в космос людей там запускали. что они только там не творили, не делали. Но как их вот оболванивали, что как их обол оболванили, что они стали пить и курить для меня это загадка. Просто загадка. Это. Я не понимаю, как это произошло. Но, видим, начинает курить. А зачем? Вот Вообще, в принципе, зачем эта сцена в фильме? Она что, какую-то смысловую нагрузку несет или что? Для чего это делалось? Объясните мне в комментариях. Следующая, 16 минута. И мы видим, как батя, вот этот вот человек не очень умный, Потому что сейчас дальше пойдем. Он пригласил к себе в гости сына вот он сидит. На столе у них вот рюмашки стоят. Бутылочка такая здоровая, наверное, это 0,75, я даже думаю. А может быть и литр. Я не знаю, я в те времена как только родился, винишка стоит уже наполовину. Выпитая, и он еще водку разливает себе и ему. Мамаша тут что-то возникало. Он говорит: ты давай, иди, он там что-нибудь закуски принеси или подогрей там. И вот она поперлась а он ему наливает водки, сыну своему, то есть тупорылое старшее поколение губит своих детей, программирует их на. Сам, короче, схватил эту программу в раннем СССР, и ему еще передает это, типа, ты пей, сына, водочка, она полезна для организма, в малых дозах алкоголь вообще безвреден в любых количествах, ты пей. То есть вот такое тупорылое поколение старшее испоганило жизнь младшему поколению. То же самое сейчас происходит. И с этим старшим тупорылым поколением спорить вообще бесполезно. Вот попробуйте, если вы, допустим, даже если вы пьете, а вы скажите там своим родителям, бабушкам, дедушкам, там у кого есть, типа, а я не пью. На день рождения придете и скажете, а я сегодня пить не буду, просто не буду, потому что это вредно. Да вас это тупорылое старшее поколение, оно с дерьмом смешает, сожрет и будет вам с пеной у рта доказывать, что, типа, вы придурок и ничего не понимаете. Что чуть-чуть можно, там, для сердца, для сосудов, ну, вот эту лапшу на уши вешать. Яд пить полезно, они говорят. Ну, потому что... Тупое, абсолютно тупое быдло, тупорылое старшее поколение. Я не, говорю, я не говорю, что все, но процентов 80 туда можно смело отнести. И если вот вы такой же смотрите сейчас: э, те, кто старше меня там на 30 лет, там, ну, то есть вы старше меня, там, седина у вас уже на висках, и вы говорите, что. Ну, короче не согласны со мной и говорите что типа это полезно пить алкоголь идите нахер идите нахер тупорылые так что едем дальше следующий слайдик у нас вот они начали бухать он там мамаша счастлива идет сына тоже такой смеется там улыбается все дела и следующий кадр там 16 минута сейчас вот 21 минута Зашла вот эта вот овца, героиня там, ну, одна из героинь. И два оленя великовозрастных подбежали к ней, тоже в зубах у них сигаретки. Она из библиотеки пошла покурить. Тоже, для чего эта сцена в фильме, объясните мне. Вот режиссер, который это снимал, ему либо заплатили, либо он такой же тупорылый, как и вот эти вот. Короче, все артисты вот эти, которые снимаются, они тоже либо их обманули, либо они настолько упоротые, что сами не понимали, что они творят, какой вред они наносят тем людям, которые смотрят это и через это подсознательно там вот это вот все у них откладывается, что ну как же курить это хорошо, бухать это хорошо. Короче, люди говно просто. Вот они стоят, курят. Она села, достает сигаретку. На нее смотрит другая овца, которая дымит, как паровоз. И беломор, беломор все курят. Это сигарета, с которой просто уносит. Я вообще сигареты не курил, у меня как бы сия чаша миновала. Вообще ни разу в жизни я даже не пробовал и пробовать не собираюсь. Ну вот, она на нее так смотрит, ну как, э, типа, что это тут пришла какая-то? Мужиков у меня отбивает, ну, типа того. Вот и два вот этих оленя с сигаретками. Один спичку, другой зажигалку ей подносит, чтобы она прикурить смогла. Вот она соску эту в рот к себе вставила и сейчас закуривать будет и это все показывают никто даже это воспринимал воспринималось в то время да и сейчас вот кто-то и смотрит даже если в комментарии заглянуть под этим видео там одни восхищения в комментариях какой сюжет как Какая драма, какие актеры. А то, что вот так их зомбировали зрителей, я ни одного комментария не нашел, что фильм полное днище, что такие фильмы вообще нельзя было выпускать, а режиссеров можно было вообще смело там сажать или расстреливать, как раньше. Потому что снимать такое говнище, где идет целенаправленное уничтожение будущих поколений, потому что здоровье портится. Люди получают рак, получают там всякие другие болезни, сколько из-за алкоголя людей замерзает, ДТП там и так далее. Ну нет, вот, пожалуйста, все Комментарии только вот типа «Вот раньше умели снимать», ну, в качестве пропаганды, да, соглашусь, раньше снимать оказывается умели. Не то, что сейчас снимают фильмы. Раньше прям все четко по учебнику, наверное, психологическому сделано. Короче, вот это вот тоже овца курит. Вы, вы посмотрите на нее. Это, это, это не женщина, это просто какая-то бабища. Просто страшная бабища, которая курит. Дальше. Не вижу, сколько здесь, какая минута, потому что на белом фоне, ну, там времени не, прошло немного. Застолье. Вот они все собрались, вот эти вот все герои фильма. Они просто, это не Новый год, это не день рождения, не просто там как, ну, знакомятся. И вот у них стоят бутылки с вином, шампанское стоит. Вот мы видим. Они тут знакомятся, рассказывают. Вот у этого чувака вот в коричневом пиджаке сигаретка в руке. Вот второй, вот этот вот в черном пиджаке, за закуривает. Тоже Беломор у него. Это, наверное, фабрика, которая Беломор канал выпускала. Наверное, проплатили или там какая-то разнарядка пришла сверху. Типа, давайте, давайте. Обязательно герои должны курить. Зачем? Это вот опять вопрос, как это влияет вообще на художественную ценность, на сам ход сюжета. Ну, не курил бы он, и ничего бы не поменялось вообще. В смысле самого фильма. И показывают бутылки уже, как будто они там нарезались уже, как свиньи. Дальше вот. Момент. Вот старое поколение, человек из старого поколения, вот этот вот чувак. Я не помню, как его там звали. Мне вообще не интересно, как его звали. Ну, как главного героя. Не говорю, что артист, а вот этот вот персонаж, который отыгрывает здесь старое поколение. И ему здесь по сюжету фильма 40 лет. Я, я вообще это со смеху чуть не это. 40 лет. Ему на вид лет 60, наверное. Ну, мне так кажется. И вот он как раз-таки из того тупорылого поколения старшего он начинает, вот, младшее поколение учить, как надо пить, как жить надо. Причем он тоже курит. И вот, пожалуйста, вот тут Людмила, там, чувиха какая-то, этот вот э, здесь опять сигаретку в руках теребит. Такой, как, знаете, нарк такой. А -а -а, это же наркотик. Никотин. Типа, о, блин, как бы поскорее закурить там. Ломки у него там такие туда-сюда. Его вот там Людмила ахает такая. Ой, Сережа, я смотрю, у вас рюмка совсем не тронута. А Сережа это у нас э, вот этот вот. Он спортсмен. И вот он начинает говорить, что мне нельзя, нельзя мне. Вот Говорит, мне нельзя, я спортсмен. А они, в том числе и тупорылые, старшие поколения, за этим столом. Такие, ой, а вы что, больны? Он говорит, ну почему больны? То есть сразу первый вопрос. И вот заметьте, вот это даже как и у меня до сих пор есть. То есть вот когда этот фильм снимался, 40 с лишним лет прошло. А вот эта вот фраза, когда человек говорит: "А я это не буду пить, я не пил", и ему говорят, ну сразу в ответ: "Ты что, это болеешь типа? Болеешь? Ну типа у них даже в мозгу вот у этих тупорылых не возникает то, что, ну может он просто не хочет, может он там еще что-то, ну разные причины нет, есть. А у них вот одна как бы мысль такая в их мозге. Абсолютно глупом, где одна извилина, и то прямая, там вопрос только возникает такой, «А, наверное, болеет. Наверное, болеет». И вот там он отвечает, «Нет, тренер не одобряет. Вот из всего этого быдла, судя по фильму, вот только один тренер вменяемый нормальный человек, потому что он знает, что алкоголь он это и никотин – в спортивных достижениях вот в этих он только вредит. Он никакой пользы не приносит. Поэтому пить нельзя. И вот он говорит, вот это вот Сережа типа, спортивный режим, отстаньте от меня. Отстаньте от меня, я пить не буду. А вот этот товарищ, который из тупорылого поколения, более старшего, ну, товарищи, мы будем гордиться, что сидим за одним столом, вот с он хоккеистом, с великим хоккеистом и закуривает тоже. После того, как рюмашку опрокинул, он закуривает. То есть уговаривают его, типа подмазываются, хвалят его специально. И вот этот вот другой чувак тоже шампанское поднимает и говорит, товарищи, но ну я предлагаю выпить за великого хоккеиста Гурина. Тоже, типа Совращает его на то, чтобы он в себя яд залил. И все хи хи ха, -ха. Это тоже... Ну-ну, одну-то рюмочку за себя можно, говорит. Можно одну рюмашку. Вот он ему протягивает вот маленькую рюмашку. Там, наверное, винишка или коньячок. Я не знаю, что у них там. Типа ну, тупорылое старшее поколение. Более младшему. Учит плохому. Вы же своих детей наверняка не учите плохому, не говорите ему там, вот сколько там, например, 15 лет там или 7 лет ребенку. Вы же не говорите ему, ну одну-то рюмочку можно, блин, можно одну рюмочку. Вы же так не делаете. А это то же самое. Только здесь два взрослых дяди, один поменьше, а другой великовозрастный придурок. Можно говорит, одну рюмочку и пихает ему ее. И он такой, а, ладно, типа, уговорили, ладно уж, чё уж там, с одной рюмочки-то ничего не будет, какая разница, ну, выпью одну, там, все, тренер не узнает. То есть заставляли человека прям намеренно. А вот если подумать с другой стороны, человек вам говорит, ты идите нахер, не хочу я пить. Нет, блин, вот это вот черта в людях в наших, типа, ты меня не уважаешь. Да, давай, для здоровья. Он начинает вот эту всякую хрень нести. Что за стадо баранов? Я не понимаю. Тем более, вот это все через фильмы нести в массы. И вот он говорит, хоккеиста Гурин. Спасибо вам, так сказать, за хорошие слова. То есть все, они его уговорили бухануть. Это 32-я минута фильма у нас. Не люблю я, да и нельзя нам. Вот он дальше продолжает, но выпить придется, потому что как же отрываюсь от коллектива. Ну, хрен там с этим спортом там. Нафиг его. Тут... Одну, вот мне же это более старший товарищ же сказал: что одну рюмочку можно. Ничего не сделается с одной рюмочки. Он больше знает, он больше пожил. А тренер, что там, Эх, херня из-под ногтей. Вот. Сухой закон. Видите, здесь еще так кадр подобран. Типа, эх, блин, сухой закон. Это ж, это ж плохо. Печаль. На лице. Вся скорбь. Всего советского народа на лице у хоккеиста из-за сухого закона. Дальше. 37-я минута. Там была 32-я, это 37-я. Ровно через 5 минут. Пионер сидит, бренчит. Играет, вернее, на этой своей... на пианино. Танец маленьких лебедей. А на столе стоят... Рюмашки под спиртное. И он так смотрит жадно на них. Ребенок же. Ему же нельзя. Тут мамаша, героя Рудика. Рудик звали так. Тот, который курит, который пьет. А это типа его будущее по сюжету, как бы она должна стать его женой. Там ну, типа так прослеживается. Она тут стол накрывает, она знакомец пришла. Рюмашки здесь, смотрите, сколько их много. А их там всего три человека. Вот мамаша тупорылая, которая бухает. Потом вот эта вот ä, главная героиня, Катя ее звали, и этот Рудик. То есть три человека. А рюмашек, смотрите, сколько фужеров. Один, два, три, четыре, пять, шесть. И это только я увидел, там может еще есть. Вот приходит Рудик которого тупорылая мамаша, великовозрастная, уже его, ну, как оформила, уже мозг ему немного подрихтовало. Что пить это хорошо и курить тоже. И вот он с бутылкой шампанского заходит. Давайте все, прошу, к столу. Сейчас будем бухать. Бухать будем, ребята, сейчас. Вот он открывает. Зовут Пионера за стол. Типа, Витя, садись. Да, видите, здесь больше фужеров-то. не ни шесть нифига. Вот тут, по-моему, вообще графин стоит. Или бутылка с водкой. Вот он наливает шампусик. Шампусик наливает. Мам, тебе шампанского? Вот он, ее сына у этой тупорылой мамаши спрашивает. Шампанского тебе налить? Она, ну, естественно, не откажется. Как же? Блин? От шампанского она отказывалась когда-нибудь. И тут же она орет: типа Витя. То есть, это пионер вот этот, ты куда типа руки тянешь? Вот он, Витя, взял фужер под шампанское и руку тянет к братану, к своему. Типа Давай, налей мне, налей. А она говорит: Витя, ты че? Какое шампанское? Ты же ребенок, тебе же нельзя. Алкоголь только взрослым дядям можно пить. И тетям. Когда типа дяди и тетя вырастают, алкоголь из яда для них превращается в напиток. веселящий. То есть яд спирт, он автоматом определяет. Если ты ребенок, значит тебе вредно. Если ты взрослый, значит тебе полезно. Поэтому ты квасок, пей, пей квасок. А вырастешь вот да тогда, тогда давай оторвешься. И такая рожа у За знакомство, за знакомство. Давайте сейчас чарочку бахнем. И вот у нас сидит эта мразь. Тупорылая, великовозрастная. И спаивает своих детей. Следующее. Чё там, какая минута? 38-я была. 38-48. Считайте, и здесь 40 минут 59 секунд. Через 2 минуты, опять через 2 минуты, снова мы видим сцену бухла. Опять шампанское, свечечки, фужерчики. Вот они хихихаха. Он сам, смотрите, еще здесь... Кроме того, что он шампанское себе налил, так он еще и сигаретку опять в руках держит. А, прошу прощения, не сигаретку, Беломор канал это у нас не сигарета, это папироса. Папироску держит в руках. Ну, извините, кому я сейчас нанес психологическую травму небольшую, то что неправильно назвал яд, не сигаретка, а папироска. Вот, он ей уже налил. Вот у нее в руке тоже фужер со стаканчиком. И сейчас будут чокаться все это хихихаха у них. Вот они чокаются, молодцы какие-то. За тебя, говорит она, из-за тебя. То есть ты меня уважаешь, я тебя уважаю, все нормально. Давай бухнем сейчас. чё как? Вот они пьют. Отравились. И следующая сцена. 44 минуты. Это просто трешак, ребята. Через две минуты опять, опять сцена, где все бухают. Это, короче, свадьба. Уже после ЗАГСа куча народу, все орут, пьют, бухают. Тут вино, шампанское опять, атрибут советский. Водка, все, у всех вон рюмки. Вот здесь вот чувак вдалеке сидит на заднем плане. Ему вот водку наливает вот этот вот чепушило. У этого сигаретка в руке. Курит он еще. То есть прям дома курят. А чего стесняться? Пусть все дышат. Здесь начали кричать горько. Молодоженам, которые только поженились. Встали вот... Рожи, которые просто интеллектом не обозначены вообще никак. Ну там что, пьют, курят. Он там чокается, и боенисту налили. Этот вот сигаретку здесь в, ру в руке тоже держит. А рут тут вот как помешанные какие-то. Вот эта мразь сидит здесь тоже. Рюмочка у нее с водочкой. Арет горько. Вот этот вот чепушила, которому на пенсии, он уже на пенсии, наверное, то есть он вот эту всю вакханалию поддерживает. У этого уже в руке сигарета, вот у этого челика. То есть сейчас он бухнет и закусит. Чем? Правильно, сигаретки закусит. А вот и молодожены. Смотрите на них. Шампанское стоит. Здесь вот сидит Старуха, вот тут ее не видно, она как раз им там что-то желала и говорит горько там. То есть старуха, которая младшему поколению должна говорить, ребята, пить вредно, курить нельзя. Но нет. Вот еще одна старая мразь вот сидит, подняла рюмашку и орет, за молодых выпить это святое дело. Вот она, видите, вот это вот пенсионерка уже, мразь такая, у которой уже все волосы выпали, она там, у нее уже внуки там и все такое, она говорит, за молодых выпить святое дело. Вот это вот тоже. Можете за место фразы за молодых выпить, там люб... вот вообще что угодно вставлять, потому что это святое дело. Ну, выпить вообще в принципе святое дело. Судя по этому фильму и вообще как вот Раньше жили. И все хи хи Так, это уже другая сцена. 46 минут, а это у нас час. Ну, прошло, так скажем, плюс-минус 15 минут. То есть от двух минут несколько раз подряд мы перешли на более такой... Ух, 15 минут продержались! Как в завязке 15 минут... Силу воли проявили и все ништяк. Не пили 15 минут и не курили 15 минут. Молодцы. Так, что тут опять стол? А повод, знаете, какой? Коляску купили. Катя когда родила ребенка? Ей купили коляску. И давай отмечать. Этот, вот это вот все застолье собрали, пригласили знакомых. Друзей, старшее поколение, вот это, которое бухнуть любило. И шампанское опять. Здесь вот, наверное, коньяк, я не знаю, может, водка, фужеры стоят. Вот они, смотрите, собрались все. И говорят, сегодня можно. Катька, можно тебе сегодня? Подумаешь, что ты родила? Кормишь там молоком ребенка своего. И неважно, сегодня можно. Можно сегодня пить. Тем более, малышка-то на тебя как похожа. Ой, как похожа на тебя. И, короче, вот льют шампусик. Но вот это вообще не скотыли. И опять Сереге предлагают выпить, который хоккеист у нас Гурин. Он опять говорит, не-не-не, мне нельзя, режим у меня нельзя пить. Нельзя пить. А этот орёт, да ты что, ты сегодня... Вот там вот на морали что, сегодня можно, а тут этот вот кретин уже в пиджаке, он уже орёт типа с наездом таким, ты чё, блин, ты сегодня обязан выпить? Ты просто сегодня обязан выпить. Если ты не выпьешь, все, ты враг народа. То есть... Он выставляет себя таким авторитетом, что вот это вот Сережа оказывается у нас глупый дурак. А вот вот этот вот чепушило с бутылкой в руках, он у нас слишком умный. И заставляет его пить. Несмотря на то, что Сергей, который пока умный, говорит, что нельзя мне... А остальные вот эти курицы сидят и да-да, давай, сегодня можно, сегодня нужно. Он говорит, да не люблю я. Нельзя мне, ребята. Они настаивают. Вот это вот овца кучерявая, она аж руку вот так, как говорят, на сердце положила, как и он. Говорит, нельзя мне, говорит, поймите, нельзя. А это говорит, да можно, можно тебе. Тварь. А этот продолжает. За ребенка а, это не он, а вот это вот. Дура старая. За ребенка кричит выпить святое дело. То есть там она орала. Вот для тех, кто не помнит. Вот эта мразь орала. Вот она, видите, вот она. За молодых, за молодых выпить святое дело. И теперь это же мразь. Это же мразь. Она орет, что за ребенка выпить теперь святое дело. Одну рюмочку. Одну. Святое дело. Все, Серега сломался тут. Говорит, вот черти, надоело мне с вами бороться. То есть он боролся, он держался, он знал, что пить нельзя, что это вредно. Это сказывается на успехах в спорте, на рекордах. Но его вот просто вот эти вот черти, как он их правильно назвал, самые настоящие черти. Во голове вот с этой. Как сказать, в женском роде-то, э, ну, скажу, с, со старой дьяволихой, они, значит, это уговорили его, соблазнили его влить в себя яд. Самые настоящие черти. И все хором. Ура! И он-то такой счастливый, что все, ему не надо напрягаться, он теперь-то наконец-то свой в этой тусне. Тоже чертом стал. Дальше, вот эта сцена, смотрите, это здесь одна минута, почти две минуты. Один час две минуты. Один час шесть минут. Через четыре минуты наблюдаем сцену, стоит подросток на балконе. И соску себе в рот засу... засовывает табачную. Это что такое вообще? Это что за режиссура такая? Это нахрена вообще здесь нужно? Вот вообще для чего? Мамаша тупорылая подходит, тупорылая, потому что она тоже пьет. У нее муж пьет и курит. Она ему не просто говорит, типа... Типа, ты не охренел курить там под затыльник, ему отвесить? Я все отцу скажу, иди за стол. Нет. И эта тупорылая мразь, она такая, куришь и натощак. То есть ее беспокоит больше всего не тот факт того, что он курит, а то, что он натощак курит. То есть ее сына, подросток, ничего не покушал, не поел. И он курит. Да ты лучше бы курил, чем голодный бы остался. Иди его, это, поешь сначала, а потом кури, сынок. Тварина, блин. И вот эта сцена зачем здесь, вообще не понимаю. Этого сына больше никогда, вот ее сына в этом фильме никогда не покажут. Зачем он здесь? Дальше смотрим. Одна из главных героинь курит 7 минут. Не, ну вы видели, видели. 1 час 6 минут 44 секунды и 1 час 7 минут 17 секунд. Даже минуты не прошло. Минуты не прошло между этими сценами. Это показывает, что здесь очередная не очень умная женщина курит. Беломор. Канал. В дверь позвонили, она вон продолжает выдыхать из себя. Открывает дверь и заходит вот этот наш Сереженька, который был великим хоккеистом. Посмотрите, на кого он стал похож. Весь грязный, как чмо. То есть, когда черти его поили, и вот она, чертовка вот это тоже там орала, что... Можно за ребенка выпить. Она с ним развелась. Он спился, потому что, ну, чё, Херли, он спился, он же сам же виноват, пить не умеет просто. И вот он ей говорит: типа, дай мне это денег на бухлишко, а то я все пропил, а мне надо похмелиться. Говорит, я тебе все отдам 5 рублей. Дай, дай мне 5 рублей водочки купить. Она говорит это, иди нахер, я тебе ничего не дам, ты у меня уже все вынес. Он говорит, ну мне надо, надо мне. А она говорит, что у тебя каждый раз похмельный синдром, обстоятельства, на которые ты ссылаешься. И типа, я тебе ничего не дам. То есть сначала в него сама водку вливала насильно, насильно в него вливала. Говорила, ты, ты что, давай пей. Он говорит, я не буду пить. А теперь она... Сразу перементнулась в, в другой лагерь. Переобулась в воздухе, как говорят. А чё ж ты сейчас не вливаешь-то в него, тварь, а? Чё ты перестала ему предлагать выпить? Тварь ты кучерявая. Давай до конца, говори там свои лозунги. Святое дело, ты меня уважаешь и тому подобный бред. Все, ты виновата, тварь, что он спился. Ты больше никто. Ты рядом с ним 24 часа в сутки находилась, 7 дней в неделю. Ты из него бухарика сделала. Ты не говорила, что ему правильно, Сережа. Правильно твой тренер говорит. Не пей. Ты же этого не говорила. А сейчас вдруг у тебя денег на бухлишко нет для него. Мразь! Пошла за кошельком и отдала ему трешку. Здесь она его начала учить жизни. А он, естественно, как уже алкаш конченый. Это вот он положительный герой в этом фильме должен быть, который антирекламу делает всем вот этим чертям, которые в него вливали. Он говорит, что для него расплюнуть, бросить пить, ну, завязать. Пытаясь доказать это все, ну, как все делают. А она ему в ответ говорит, да, типа ты все пропил. Он говорит, а я заработал, я и пропил, имею право. А она вот не согласна с этим, она нет, не согласна. Как, как же ее вины в этом вообще нет? Нет вины. И вот он за сердце схватился и говорит, ты, блин, дай мне трешку похмелиться надо. В общем, она ему там дала, ему наскребла денег, и он ушел. Следующая сцена. Что там у нас? Ну вы посмотрите, час 08 и час десять. Опять через две минуты, чё фильм вообще... Этот фильм, между прочим, идет 2 часа 22 минуты. Вот если вырезать вот эти все сцены с курением и с заливанием в себя спирта, а я не знаю, что от фильма останется. Час с небольшим. Ну, тем не менее, вот через 2 минуты очередная у нас сцена с курением. Вот она стоит, курит, с фильтром уже сигаретка. И подружка-то ее тоже вот у нее сигарета в руке, и здесь вот крупным планом показывают. Вот посмотрите на этих мымор. Сейчас вот такие мыморы стоят во многих магазинах уже такие пропитые, прокуренные, у которых уже все поезда ушли куда только можно. А они когда уже будут старшим поколением, вот как тему мрази там такие были 60 там лет. Вот такие. Они вообще как выглядеть будут? Ну, явно не красавицами. Очередная сцена. Вы посмотрите. Час 10.51. Час 10.56. Тут даже минуты не прошло. Что творится-то? Показывают пивнушку. Написано «не курить». «Не курить» написано. Вот вы видите? Здесь написано «не курить». Но на это никто внимания не обращает. Там дальше в фильме, вот, в пивнухе. Да ладно, какие там услуги? что я такое не курить? Кто они такие, чтобы мне запрещать? Стоят, вот, бухают, пиво пьют. Вливают в себя яд этот. Вот, пожалуйста, любые возраста здесь. Вот, пенсионер стоит, тупорылое быдло. Вот, еще один. Только на пенсию вышел. Что на пенсии делать? Ну, правильно, только в певнушку идти. Пинчуги эти как набухаются, начинают всякую чушь гнать. Философствовать там. Вот мы там, мы сейчас то все. Про Канта начали разговор вести. Ну, кто-то там из них. Вот сч счастливая мразь, вот эта великовозрастная, тащит. Кружечки с пивом. А вот наш положительный герой, который спился, которого вот эти вот черти, как он их обозвал, его довели до этого. Его. То есть не он виноват. Виноват не он в том, что он стал алкоголиком. Что у него вся жизнь под откос практически пошла. И он курить начал Вот у него. Сигареты или папиросы. А здесь рядом стоят вот молодые. Вот они, молодые студентики. Стоят тоже, с пивка начинают. Он им говорил, Сергей, то, что он великий хоккеист, там был туда-сюда. Они на него смотрят, да хорош заливать, типа, что ты нам рассказываешь, ты на бомжа похож. Ну, да нет, вот у меня удостоверение, вот значок показывают. И вот они, видите, тоже курят. Уже с фильтром сигаретки. Пивко, сигаретки, жизнь удалась, как они думают. И вот э, молодой вот говорит, а может водочки? И Серега такой, ну он все же поддался уже. Ну давай чуть-чуть, чуть-чуть водочки. Чуть-чуть водочки можно, потому что все слышали, что водка без пива или пиво без водки. Чё там у нас? Правильно. Деньги на ветер. Подошло чмо. Вот это вот. Из старшего поколения. Вот. Видите, тоже он участвует. Этот э, молодой наливает водочки ему. И следующий у нас кадр. Через 7 минут стоит чувачок. Чувачок. Предпенсионного возраста. Трубка у него. Солидный мужчина. Трубка... Это все. Это значит... Это не просто абсос и обрыган, который сигареты там себе в рот пихает. Это трубка. Понимаете? Какой уровень? Трубка с настоящим табаком, не то что там вы себя в рот суете. а трубка с настоящим табаком. Вот это вот это уровень, это все, это однозначно успех, успех в коллективе, успех у женщин. И вот он эту главную героиню Катю привозит к себе на хату домой. Холодильник говорит пустой. То есть жрачки нет. А вот шампанское у него нашлось. Шампанское это святое. Вот он налил. И они давай бухать. А холодильник пустой. Следующее смотрим. 19 минут было и 25 минут. Час 25. Нет, вторая серия уже пошла. Вот это вот кучерявое у которой муж был хоккеист, она с ним развелась. Она сейчас сама похожа на бомжиху и продолжает курить. У нее сигаретка в руках. И вот этот вот чувак-то, который, ну, знакомый там, дружили они, этот э, хрен, который орал своему другу, Сергею, то, что давай по одной выпьем, сегодня можно. Можно сегодня пить. И она, вот жена, вот этому вот, чепушили, начала рассказывать про своего мужа, что она его там видела, а он говорит, ну он же парень-то вроде как хороший, ну, всегда все правильно делал, вот, все, все хорошо было. И она говорит, вот ты всегда правильную жизнь вел. Сохранился, что ли? Вы чувствуете, какой посыл? Вот она ему говорит, ты всегда вел правильную жизнь. То есть Он курил, пил, это тоже входит в правильную жизнь. То есть это правильно и пить, и курить. Прямо герои? Какой там Бэтмен, вы чё? Какой Супермен? Вот! Надо пить, курить, и ты просто супер-мега-чел. Следующая сцена. прям быстро, через несколько секунд. Две кошелки обсуждают здесь мужиков. И вот эта вот главная героиня, она говорит: "А где мужики-то эти, типа настоящие, как они любят говорить? Где они мужики-то эти? Выродились все к черту, лежат на тахте и в телевизор глаза глядят, или по пивнушкам сидят. Так вы же сами твари это все и сделали, вы же их не останавливали, вы в них выливали." Говорили, что сегодня можно святое дело за это выпить, чуть-чуть можно. А теперь жалуются. Вот говорит сорока еще нет, а животы отрастили, мятые все какие-то, ботинки нечищенные. Естественно, с пива там о, -о, о, такой вот, как говорят, мамон, арбуз вот такой вместо живота будет, если в пивнушках зависать. А теперь, видите ли, ей не нравится это. Приходит вот эта вот чувиха, которая недавно была бывшая жена спортсмена. Говорит, что Гурин заявился. Ну, спортсмен вот этот. Она его видела. И вот Катя спрашивает, что пьяная? Она говорит, нет, трезвый. И удивилась, типа, как так? Трезвый пришел. Мы же ему разрешали пить, а он что-то трезвый заявился. Какой парень был замечательный, говорит, вот это вот. А она отвечает, вот то-то, что такой замечательный был, вот потому что он вот замечательный такой был, вот именно поэтому вот он таким теперь и стал. То есть не от того, что он бухал и не от того, что его они, они же заставляли его бухать. Он стал плохим. А из-за того, что он оказывается, был замечательным. И все. Он просто был замечательным. И поэтому он стал плохим. То есть конченным алкоголиком. Ловко как. Все это прямо вывернуло. Очень, говорит, многие хотели с ним на бруденшафт выпить. А он все боялся, что обидит кого, если откажется. Вот теперь зато никто не обижается. Все дружки в порядке. Он один в дураках. То есть опять он виноват. То, что он не отказывался. Когда он отказывался, значит, они говорили, да ты дурак, ты что, сегодня можно? По одной можно. Чуть-чуть можно. Сегодня святой повод выпить тоже можно. А теперь она говорит, что это он в дураках, из-за этого остался. А остальные как бухали, так типа и бухают те молодчики вообще. Ну тварь, просто тварь. Сколько его по врачам она таскала, сколько просила, сколько слез пролила. Оправдывает свое гадское поведение, когда она в него вливала, она сейчас оправдывается. Тварь. Все, говорит, без пользы. Следующая сцена вообще шикарная. Просто шикарная. Вот это вот внук и сын. Он привел девку знакомиться с родителями. Вот. И ему батя начинает рассказывать, как в старину работников нанимали. А на столе мы видим, вот стоит водка русская. Помню я такие бутылки. Водка стоит перед ним прям. Типа пейте. А батя его тупорылый. Тупорылый батя его. Он уже нарезался, уже наклюкался. А мамаша не менее тупая. Сидит и на все это спокойно смотрит. У него он, он стаканами водку просто глушит. Уже в бутылке водки там больше половины выпито. Вот это, вы думаете, сок стоит в рюмках? Вот это вот. Да сейчас! Это винишка, которое они заботливо приготовили. И у пацана у здесь, и у вот у этой девки тоже вино стоит. До водочки дело скоро дойдет. Вот пришел этот, который спился. Вот он сегодня. Сергей-то этот как трезвый, короче, пришел, говорит, все, решил завязываю, и вот эта вот великовозрастная тетя говорит, правильно, Сереженька, типа завязывать надо, а когда он говорил, что он не пьет, ему предлагали развязаться, прикиньте, что? То есть вот это вот абсолютно мразотное старшее поколение, оно, получается, за свои слова не отвечает. Молодцы! Следующий. Катя едет в электричке, к ней подсаживается там чел. Они знакомятся, и она спрашивает, а типа как ты насчет вот этого вот? Как? Как? Знак вот этот вот, бухарики-то. И он говорит, а, это я люблю. Это я люблю, говорит. Чё, то здесь ничего такого нет. Люблю я выпить, да, вот, рожа. Только в нерабочее время и под хорошую закуску. То есть, если ты пьешь в нерабочее время и под хорошую закуску, то это как культурно ты отдыхаешь. То есть не пьешь, как свинья какая-нибудь, не травишь себя, а культурно проводишь время. Все четко. И он продолжает, говорит, у меня есть приятель, он вообще язвенник, ему ничего нельзя. Вот ни, ничего нельзя ему пить, потому что язвенник. И он говорит, когда он приходит к нам на пятник посмотреть на нас, вот на него и на таких же дегенератов, которые на природе любят выпить. Он приходит просто для того, чтобы посмотреть и порадоваться за них. Вот в чем, видите, радуется человек, когда видит, что они бухают, сидят. Но слезы счастья у него выступают на глазах, когда он видит, что кто-то бухает. Вот вам еще одна программка. И вот они, эти друзья, его, которые на пикник-то пригра... пригласили. Что там у нас по времени? Час 34, здесь час 43. Ну, 9 минут прошло. Тащут коробку с пивом. Как называется, я не знаю, но тут, тут сим какой-то бир. То есть бир пива. Иностранное пиво где-то достали. Ну это же круто было. Смотрите, какие они веселые. Все-то у них в жизни сложилось. Сейчас, эх, сейчас буханем пивка. Но пивком не ограничится. Потому что что? А потому что есть еще вино. Шашлык нужно пить. Не просто с пивом. Нужно обязательно или коньяк, или вино. А вот Саша сок, пожалуйста, а мы будем вино пить. Вот, друзья мои, вот это вот чмо держит в руках стакан. Там не пиво и там не вино, а коньяк. Это будет ясно дальше и понятно. Сегодня мы с вами выпиваем не просто так, говорит он. То есть они никогда просто так не пьют. Вот вы проанализируйте даже эту часть, которую я уже показал. Они, из них никто просто так не пьет. Всегда есть повод. Как там говорят, нет повода не выпить. И вот они сегодня, нет, не просто так. Сегодня мы выпиваем по поводу. И повод этот весьма замечательный. День рождения нашего дорогого друга Гоши. Это который вот в электричке ехал. И все аплодировать там стали. Днюха. Есть такие. Он говорит, хотел выпить за еще не только день рождения, а вот он еще хочет выпить за его руки. За золотые руки. Говорит, поехали. И начинают бухать. Вот они сидят на лужаечке на отдыхе, культурно отдыхают. Почему не вино-то пьют? А потому что, вот видите, бочонок. Вот бочонок стоит. Бочоночек. А в бочонке у них коньячок. Коньячок под шашлычок. Молодцы, ребята. Все смеются, радуются. А язвенник радуется, когда смотрит на них, что радуются они. То есть ему весело тоже. Хоть он и язвенник. Следующая сцена. 46 минут и 53 минуты. Тоже прям... Бегом. Десяти минут даже не прошло. Лежат в кровати и курят. Этот курит Беломор. Потому что он же брутал такой. Ух, прям мужик такой, настоящий. Какие сигареты с фильтром, вы что? Беломор канал. Вот, пожалуйста, в постели курит. Идиот! Дальше пошли вот они с дочей с ее на разборке. Или с разборок идут, неважно, но в руке у него опять его папироска. Папироска в руке. Вот он, видите, прям отчетливо видно, что это беломорешка. И он сейчас будет ее закуривать, конечно же. А что, нельзя было снять, что вот они просто идут, и он без сигарет вот никуда не лезет руками своими. Просто идет и все, и разговаривать с не, ней. Нельзя было. Вот крупным планом. Пожалуйста. Следующая сцена. Что у нас там? Три минуты прошло. Между этой и вот этой. Полез чувак у нас за коньяком. Вот этот в гости пришел. А этот спрашивает: может, типа коньячку? И он говорит, конечно, не откажусь. Сейчас мы за знакомство-то и бахнем. Говорит, за знакомство. Святое дело. Наливает ему коньяк. А у них он рюмки там у всех стоят. Сейчас будут пить. Вот, пожалуйста. Уже половина бутылки оприходовали. Половину бутылки нет уже. Следующая сцена. Этот после вот этой сцены обиделся там на что-то и стал бухать дома один. Видим вот бутылка водки стоит посередине прям в гордом одиночестве. И пиво, пиво, пиво, пиво, пиво. Рыбка. Этот пришел к нему, чтобы вернуть там его. Короче сюжет неважно. Похеру здесь такие эти происходят страсти. Он ему дает стакан молча, вот этому. Наливает водки. И они уже все. они уже закадычные, как говорится, друзья. Пойло стоит на столе, бутылки. Они уже нарезавшиеся, наклюковшиеся. Выпили и водку, и пиво. Им хорошо. В майке, в наколках все замечательно туда же вот написали для тех людей которые плохо слышат звук льющийся в стакан водки а этот вот держит пиво в руке то есть опять же пиво без водки деньги на ветер вернулся он домой, Бухущий пришел, его принесли просто, принесли. Ему опять вот налили и говорят, ты закусывай. А вот его жена тупорылая стоит, вот он, Говорит, закусывай, главное закусить. Главное, говорит, закусить. Все, остальное ничего не важно. И это у нас, ребята, последняя сцена, где... Делают программу, в голову внедряют зрителям, что бухать это полезно, а еще полезнее закусываешь, когда. 2 часа 17 минут. А фильм идет. 2 часа 22 минуты. Вы представляете? Вот я вам обратно перемотку делаю, вы посмотрите. Здесь весь фильм состоит только из того, что они курят и бухают. Бухают и курят. Причем уговаривают человека, который не хочет пить. Вливают в него просто. И потом же его же и делают виноватым. А он их правильно обозвал чертями. Совершенно верно он их так назвал. Кто они? Черти самые настоящие. Которые мало того, что сами травятся, так еще и других заставляют травиться и такие режиссеры, которые вот это вот говно сняли и все вот эти тупорылые, которые в комментариях строчат, какой прекрасный фильм, мрази вот эти, великовозрастные, которые более младшее поколение начинают своими шутками прибаутками уговаривать выпить Рассказывая сказки, как это все полезно. И все это приводит к тому, что мы так и продолжаем жить. Нормальные люди продолжают жить среди быдла, который бухает, пьет и считает, что вливать в себя спирт – это милое дело. Да еще и курят, к тому же. Сейчас вообще на улицу выйдешь, там через одного дымят. А по пятницам-субботам, воскресенье, только и видно, что идут с банками пива, из пивнушек из этих выходят. Только и делают, что бухают и курят, курят и бухают. И все это благодаря вот таким вот фильмам. Еще раз говорю, не стыдно быть тупым. Стыдно тупым оставаться. Все, всем пока. Пишите комментарии. Любить или выпить.